Всем доброе утро, ребят. ну что Сегодня утренний обзорчик в 12 дня. Сейчас побегаем, посмотрим, что там у нас интересного есть по плюшкам. На русском открыли наконец-таки фонарики. Надо их забрать заодно. Посмотрим, что у нас на немочке есть интересного. Так, это все донатная, донатная, донатная. Да без донов нету никакой харявы за самоцветы сегодня. Так, первый день забрали. Так что у нас тут за найм. Корба это донатная. Это затрату. Это донатная. В общем, ничего, ничего нету. Пиратик. Пиратик тот же. Островок. Да. Что-то не очень сегодня нам упало, не подфартило. В общем, на немке ничего нового интересного нет. Ну, в принципе, должны быть хоть, хоть какие-то дни, когда ничего нет. Сегодня у нас пятница. Ой, сегодня пятница. Сегодня надо начинать а, дальше собирать. Мари, что у меня по осколкам на Мэри здесь. 151 уже. Вот так вот, ребят. 151. Неплохо, неплохо. А, такс. Погнали на русский сервер. Посмотрим, что у нас русский приготовил. Квастики должны скоро управли Еще обновиться надо будет их тоже проходить. Такс, такс, такс, так, такс. Смотрим понятно все, все, бля тут, короче, все понятно, ребят без комментариев не, ну нормальное накопление, ничего все равно, это типа бонусом подарки тут, от небольшого замка, таланты выигрывают ну фонарики не, ну это, конечно, весело Какие-то опыта пожелать Апекс камни хочу. Хочу апекс камни. А, на немке, кстати, фонариком нету. А, вот здесь. Вот. А мы посмотрим здесь. Хрустальный сундук. Ничего себе. Добыча пирата. Ничего себе. Добыча пирата. Мешки огника, мешки зефира. Ну прям все вау. Бомба, ракета. Так, парящий остров. Заправить. Что-то халявы. Халявы сегодня нет. На тут, короче, за русским сервером опять все понятно. Ну, хоть фонарики есть. Хоть так. Погнали дальше. Поехали на самое интересное, на английский сервер. Надо будет, кстати, здесь забрать. Я вчера забрал второй день вроде. осталось собрать два героя до фула так это мы на тестовом аккаунте сейчас я перейду на свой основной посмотрим что у нас интересного есть так Итак, creation machine. Ну, мы вчера забрали. Сегодня у нас еще одна попытка. Ничего себе, один камешек. Отлично. А бонус ордес управляет на столочке есть. Вот так вот. Вот где халява. С оккультистом. Так, три сундучка. Понятно. Арбы. Так, через два часа можно будет забирать следующие. Блоссом бонус. Понятно, это Донатные. Бай. Понятно. тряже ажи честы. Так. Островок. То же самое. Ничего себе. Два сундука пятых. Так. А что у нас по аккумуляциям? Вот знаете, вот чем английский классный? Аккумуляция. Вообще просто пушка. О, нифига себе. Надо, наверное, дрога добить. 8 400, 500 и 50. Химерика. Да, надо будет, наверное, сейчас дрога добить. Зефир за десятку. Ну, такое скины, конечно, не ахти, Но этот уже полпака стоит с берсом. Это уже тоже дешевле стало. 15 карт, ребят. Они сами убивают всю экономику. Вот самое интересное, что они сами убивают. 71 осколок у нас еще остался. Лис тоже за десятку плюс камешки реально дешево не надо другие камешки так здесь у нас есть затрату и за нами героев нету сегодня никакого накопления самое выгодное это конечно же накопление а -а -а -а, так поехали Сейчас я открою у ну, друга надо забрать однозначно надо забирать друга тема классная плюс если это увеличение как видите сумок не продают так а ч ⁇ у меня по фиолетовым я вроде не открывал чекни должны по-любому они быть Я же думаю, должны быть. Сейчас еще плюс 100 сделаем. Ну, в принципе, потом можно будет пооткрывать. Так, забрали сундучки. Вот смотрите, 10 и тут 100 фиолетовых. Вот это реально офигенная тема. Для начинающих донатов. Ну, Андрюка тоже бы на себя оценил эту тему. Но у них, к сожалению, этого нету. У них вообще с питомцами лажа полная. Так, 8400, короче до 140 нам надо будет пооткрывать и позабирать. Что-то последнее время сумок нету. А продают только на донатных поэтов Ну не на донатных, а на этих рудика, льдышку. На немке по-своему их хорошо. Здесь по-своему хорошо. На русском я молчу, а если их вообще нет. Раньше тоже было классно, но ну, у некоторых сервакат еще до сих пор есть эта тема, когда тебе возвращают еще там часть самоцветов, тоже кайфово. Так. -с. Отлично. Со скидками было 480 стало, если я не ошибаюсь, 480 или 540 сейчас вообще 360 это максималка. такс та да, да, да, да, да. так есть еще 100 сумочек блин еще не все открыли жесть какая-то надо еще на немочки сейчас пофармить дополнительно квастики самики заработать под дерево либо под сундуки но ну, не знаю сундуки что-то что-то у меня нету желания вытаскивать их так ну вроде все должно хватить на отлично ну за 15 уже дают сот снеков ну снеки такое так отлично забрали ну, неплохие плюхи, 500 дрога, я считаю, очень круто. Плюс еще а, пятая сумочки. У меня они были отсюда, одни и те же падают. Дрога более недостающая на моем аккаунте. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите стримцов. Всем удачи, всем пока.